Уважаемые коллеги, уважаемый Вячеслав Викторович, мы с вами в этом зале неделю назад, 15 февраля, обсуждали все аспекты нашего обращения, которые вчера лаконично, но очень точно озвучил председатель Государственной Думы и совершенно недвусмысленно порекомендовал на Совете Безопасности. Мнение нашей Государственной Думы для последующего решения президенту. Конечно, нас это с вами порадовало, и я должен поблагодарить за эту недвусмысленность и совершенно четкое изложение Вячеслав Викторович вас и моих коллег которые все-таки настояли неделю назад на таком решении. Это было непросто и для нашего комитета, и для тех политических партий, которые тогда определялись в этой дорожной карте. Мы тогда говорили, что это обращение дает шанс украинским властям еще неделю назад, 15 февраля, думаться, принять решение, деэскалировать ситуацию и приступить хотя бы к одному пункту выполнения Минских соглашений. Я разговаривал с представителем нашим, который был в Париже на переговорах значит, вот этого советников нормандского формата, который 9 часов говорил там, ни на один вопрос не получил никакого ответа, никакого. Не буду сейчас повторяться, вы вчера слышали выступление Козыка, и думаю, нет никакого смысла друг друга убеждать в том, что не мы. Нарушили эти минские соглашения, не выполняли, их просто нам повешали, эту гирю таким на плечи, говорили, для нас мир, для Донецка война и для России санкции. Вот в чем заключается минские соглашения, поэтому даже нет смысла сейчас говорить о том, кто их эти минские соглашения прекращает. Я сегодня, выступая в этом зале, вспоминаю людей, которые ушли от нас которых я считал своими старшими товарищами, они меня считали своим младшим другом, например, Говорухина Покойного или Кобзона, который родом вообще из Донецка, который всегда проводил. Мы с ним много мероприятий провели, он всегда проводил эти мероприятия, и мечтал о возвращении Донецка и Луганск в орбиту. Либо самостоятельности, либо с Россией. Они вместе с живущим сегодня и ныне поддерживающим эту традицию организовали фонд «Дети Донбасса». И несколько тысяч этих детей с Геннадием Андреевичем Зюгановым вместе финансировали, привлекали деньги, возили сюда детей, давали им остыть от этих военных событий. Сегодня я с вами вместе вспоминаю не только их, но и Захарченко Сашу своего товарища, друга, товарища нашей, нашей фракции. Мы с ним вместе как раз тогда, и столетия Комсомолова проводили, и тогда, когда с юбилейным концертом э, Кобзон выступал, обсуждали эти перспективы с ним, с его товарищами, о которых сегодня вспоминает Гиви, Моторова. Они не дожили до этих дней. Но я вспоминаю о тех, кто дожил, благодаря мудрому решению. Я вспоминаю об Аксенове, который сегодня утром выступил в Крыму, о Севастопольцах, о многих-многих друзьях моих, которые живут в Крыму и живы благодаря своевременному решению России. Мы тогда с вами отправляли депутатские группы. Это было еще до референдума. Вот я был там, мне поручил Геннадий Андреевич тогда возглавлять эту группу. Это были очень горячие дни, это было очень ответственное решение. Толя Локоть, Титёкин, вот Ющенко здесь сидит, был со мной вместе. Мы тогда выступали и говорили людям, которые собрались на Севастопольской площади у народного мэра Чалова и требовали у нас ответа. Что вы примете? Почему вы нас не слышите? Приняли быстро, своевременно, и ни один, не только руководитель, но и рядовой гражданин, почти ни один, практически не пострадал от этой весны, а мы Россия только приобрела. Можно много рассуждать о том, к чему нас приведут эти решения, но мы сделали наверняка не последний шаг, не последний шаг. об этом президент вчера говоря. В своем выступлении некоторые его называют пространным но я считаю совершенно точным в некоторых его аспектах говорил о возможных последующих шагах или подразумевал их я думаю что сейчас фракции и их представители могут предложить и уточнить потому что действительно и ядерный шантаж и денацификация государства, которое рядом с нами находится, не может быть враждебным по отношению к нам, потому что все те угрозы, о которых вчера Путин Владимир Владимирович говорил с точки зрения освоения этой территории как территории НАТО, они остаются, к сожалению. Но мы, решая сегодняшнюю задачу по соглашению, решаем самые ближайшие задачи, о которых Руденко Андрей Юрьевич рассказал, упомянул, эти радикационные процедуры предполагают необходимые вопросы, которые завтра уже предстоит решать, вопросы прежде всего безопасности финансового, экономического, разного другого сосуществования. И к остальным вопросам, которые будут поступать нам по мере того, как они созревать будут, мы будем с вами возвращаться. Вот Я вам напомню, мы только две недели тому назад очередное соглашение с Абхазией и Южной Осетией ратифицировали. Десятки таких соглашений мы ратифицировали в разных сферах. И мы будем этим заниматься в дальнейшем с вами вы вместе. Я хочу вас, дорогие мои коллеги, призвать сегодня обсудить внимательно, обозначить проблемы и вопросы предстоящего существования решения на Украине. И ратифицировать эти соглашения, а также тот законопроект или, или, или те два законопроекта, в которые мы предложили там юридико-техническую поправку. Спасибо вам за внимание.